Здравствуйте друзья, предлагаю вам еще один ролик про воздушную перспективу. Зимний морозный туман, с картиной голландского художника Даниэль Ван дер Путтен. Даниэль Ван Путтен, художник-любитель, что еще больше поднимает его творчество в глазах зрителей, глядя на его работы. Я собрал немалый сборник его работ, репродукции, и выгрызал из каждой по возможности доступную информацию, как он творит свою живопись. Сразу оговорюсь, я не эксперт. Это лишь мое видение, пробы, копирование и выводы, сделанные уже после своих работ. Вот одна из них, голландский пейзаж в современном исполнении. Ролик есть на моем канале, в этом ролике сделаны некоторые выводы, после написания всей картины. У этого художника, пейзажи немного сказочные. Но именно эта сказочная легкость, заставила меня уже не раз взяться за пробу, повторить его руку. Смотрите. Свет и тень во всех картинах безукоризненны. Цветовая гамма, хоть и не совсем близка к реальности, но, как говорится, красиво, глаз не оторвать. Легкость красочного мазка дает ощущение, что написать это несложно. Ощущение обманчиво, пока не возьмешься повторить увиденное. Изучая по его работы, пробуя некоторые приемы в этюдах, я взялся еще за одно полотно. В продолжение темы сложные понятия в живописи. Воздушная перспектива. Кто смотрел предыдущие три части по этой теме, тот хорошо поймет о чем речь. Путин прекрасно передает воздух во всех своих картинах, любую погоду и любые времена года. Вот одна из картин, которая мне давно глаз мозолила. Но я боялся к ней подойти именно из-за воздушной перспективы, а именно из-за морозного тумана с главными героями, овцами или баранами. Пока смотрите! Буду рассказывать о своих достижениях, в кавычках, но главное об ошибках. Итак, холст небольшой, 50 на 60 сантиметров. Ну прям малые голландцы. Шучу. Писать начал на полотне, с которого стер картину. Получилось ну что-то вроде имприматуры. Но это, как оказалось, было не обязательно, потому что вся эта грязь была закрашена новой краской полностью. А вот о красках, совсем другая история, нежели в предыдущих пробах воздушной перспективы. Немного поговорю о палитре. Это один из серьезных вопросов, если не самый серьезный. Вот для примера. Я нашел список красок для простенького пейзажа, который посмотрел у одного художника. Естественно, из этических соображений сам пейзаж я показать не могу. Читаем список. Вы прочли, я устал читать, 20 тюбиков краски, чуть-чуть не дотянул до набора 24 цвета. Если их все перемешать, будет грязь, этими красками нужно уметь пользоваться, где смеси, где в чистом виде. Как мы привыкли замешивать колеры на палитре. А вот так, с этой палитры, дальше, наносим краску на холст, не попал цвет, подмешиваем еще другой красочки, и накладываем сверху мазком потолще. На палитре, как видно, каша и грязь. Всю эту грязь несем на холст. Там еще все перемешиваем между собой. После просушки картины удивляемся, почему краска пожухла, почему цвета изменились, почему картина почернела, а ведь было так ярко. Это я о себе говорю, тоже раньше так делал, и в итоге очень много было черных картин. Теперь, в предыдущем ролике «Туман в лесу» я показывал палитру, повторюсь. Вот она, три краски, из которых намешаны некоторые колеры. Но суть не в этом. Показываю эту же палитру почти по завершению работы. Видите, на палитре не перемешан ни один из составленных колеров. Есть что-то вкраплений других цветов от непромытой кисти. Ну или там капелька подмешанной того или иного. Это подмешивание, а не перемешивание. Все чему перемешаться, перемешается уже на холсте. Позволю дать совет. К палитре нужно подходить, как будто уже пишешь картину. Написал грязь на палитре, Картина вдвое грязнее получится. В одном из роликов, я говорил, как узнать гамму картины. Повторюсь, прищуриваем глаза, чтобы сбить резкость, потерять детали и не видеть дополнительных оттенков. Если фото, то сбейте у нее фокус, сделайте расплывчатой. И тогда многие оттенки потеряются. Увидите лишь три-четыре цветных пятна. Это и есть основные цвета для картины, и остальные замешаются из них между собой, на палитре или уже на полотне. Правила чистой палитры, тем более, работают в многослойной живописи, при сквозном письме. При разборе этого полотна, советчикам пришел к выводу, что цветных красок, как таковых, нужно лишь малую толику. Так как туман имеет свойство обесцвечивать свет, вся картина держится на серых оттенках. Вот пример. Что самое интересное в этих оттенках серого, они все разные по цвету, но как ни странно, должны быть одного тона. Вот смотрите, я перевел фотографию этой палитры в черно-белое изображение. Вот три разных цвета, абсолютно одинаковые по тону. Именно в этом и есть фишка. Объясняю. Допустим, цветное небо при закате без облаков. Смотрите, какое оно цветное. Кажется, что горизонта оно намного светлее. Перевожу в черно-белое изображение. Небо практически монотонное, за некоторым исключением. Один цвет темнее другого. Хорошо. Смотрим картинку Мандерпутена. Тут дальний план неба, не дает увидеть морозный туман. Хотя присмотримся повнимательней. Справа от глаз смотрящего желтоватое небо, кверху розоватое к левому краю присутствуют синие оттенки и тому подобное. То есть, по всем цветам радуги, но они все приглушенные белилами, то есть, затуманены. Переводим черно-белое изображение. Практически все небо не отличается по тону в разных местах. А вот по цвету все места были разные. Удивительно. Смотрите, для наглядности я зациклю включение и выключение цветности картинки. Ну, как будто включают свет и выключают. Очень интересно, но такое ощущение, что картина практически не меняет цвет, остается монохромной. Я повторюсь, основным цветом в картине являлись оттенки серого. Цветные краски использовались в малых количествах, в основном для прописки деталей на деревьях там или ветках. Овечек в этой картине не будет. Как Шишкин доверил нарисовать медведя другому художнику, так и я оставлю овечек тому, кто хорошо владеет жанром анималистики. Надо смотреть, как происходит процесс написания картины. Был подмалёвок и несколько сеансов через просушки. Пока смотрите, расскажу, какая неудача, точнее, какую ошибку я совершил. Живопись Вандерпутена многослойная. Маски хоть и имеют некоторую пастозность в верхних слоях, напишутся полуразбавленной краской. Пример картины этого же автора, на которой хорошо просматривается рельеф за счет засветки полотна вспышкой Смотрите, видны финальные полужидкие маски краски. Но нет текстуры холста. Он гладкий. Даже темные прописки глубоких теней, трещины на коре, сделаны в финале. Тут я с ним немножко не согласен. Темнота не должна быть по наложению красок толще, чем светлые участки, иначе она вылезает вперед света. Но ему так можно. Это не портит его картину. Тут работает пословица, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. В моем случае, я взял крупнозернистый холст, это серьезная ошибка, которую я понял, когда по мере появления деталей, мелкая кисть перестала работать. Тонкие линии получались рваными, Показываю кусок картины в крупном плане. Видите, как из-за крупных ячеек, ветки получаются в дырочку, рваные. Приходилось выкручиваться двумя способами. Или разбавлять краску для тонкой кисти, чтобы она затекала в поры холста или втирать ее мелкой, но более жесткой кистью. При разжижении краски, она затекая в ячейки крупного зерна, растекается, а значит не получишь ровной линии. При втирании, то же самое, но еще будешь обязательно получать грязь с соседними красками, если они не просохли. Так что для такого тонкого, изящного письма, нужна гладкая поверхность, или близко к гладкой. Не всякий холст, под всю живопись подходит. Несмотря на очень сильную детализацию, картина Путена с овечками смотрится целой. Если заметили, я не сразу писал все ветки на деревьях. Они добавлялись тоже послойно, через просушки предыдущих слоев. Я был попытался даже посчитать э, все ветки на картине, но несколько раз сбивался. В итоге плюнул, сказав, что суть разбора не в деталях, а в целости картины, которые, допустим, объединяет морозный туман. Короче, сам себя хотел обмануть. Тем не менее, по продвижению работы я все больше и больше искал и писал эти ветки. Ведь можно было вообще не вдаваться в детали, а оставить картину на стадии подмалевка. Вот смотрите. Там уже было что-то похожее на зиму. А дальше сказать, ну, картину написано по мотивам Путена и постараться продать ее какому-нибудь богачу, который не разбирается в живописи, а покупает только имя. Но имя Путена в этом случае уже прозвучало. Ладно, отвлекся на неудавшую шутку. Естественно, хотелось изобразить хотя бы приблизительно так, как у автора, с деталями, не потеряв задумку с туманом. Еще раз скажу, картина непростая, по крайней мере для меня. Писалось примерно сеансов 5-6. По времени заняла чуть меньше месяца с просушками, ну то есть я дней по 5 каждый сеанс просушивал это минимум. Даже картина Виктора Быкова, которая отдаленно схожа с этой картиной Поттена далась намного проще, всего за два сеанса. То ли потому, что на ней меньше деталей, то ли еще почему, не знаю. По этой картине тоже есть ролик на канале, и связан он именно с воздушной перспективой. Называется, пишем зимний лес, воздушная перспектива. Для тех кто не смотрел, советую посмотреть. Там показано, как появился туман всего за два сеанса. А самое главное, эта картина писалась на правильном, гладком холсте, может еще и поэтому, она легче далась в написании. Потому что туман составляющая нежная, и писать на грубом холсте, холсте грубыми кистями, ну, как-то как не подходит. Но есть и хорошая новость. Картина Путена была написана всего тремя красками. Я часто стал использовать не больше трех цветных красок. Когда кроющие, когда прозрачные. В натюрмортах бывало и больше, где совмещал обе категории красок. Но эти три краски, которые используемы в данной картине, отличаются тем, что они совместимы между собой химически. А значит, во время не произойдет ничего страшного. В некоторых замесах, при составлении палитры, я позволял соединить все три краски в один цвет, зная, что он останется в первозданном виде. В последнем сеансе, после полной просушки картины, были сделаны краткосрочные удары кисти краской ну, в чистом виде уже. При этом как бы зажигается свет, пробивающий сквозь туман. На ближнем плане, можно позволить более плотные маски краски. Чем дальше от зрителей, тем краски наносятся менее пастозно. Еще и за счет этого, кажутся более приглушенней. Вот на этом варианте я уже остановился. Что получилось, то получилось. Главное, еще одна практика привела к пониманию и небольшому опыту в живописи. Шаг сделан. Если с такой палитрой писать свою картину, то может получиться свое. Кто скажет, что так не должно быть? Вывод о воздушной перспективе возьму из начального повествования первой части видео. Воздушная перспектива – это обобщающее понятие. Ведь воздух может иметь не только свою плотность по мере удаления, но и быть наполнен всевозможными частицами. Например, сухая жаркая погода. В воздухе будут присутствовать частицы, частицы песка или пыли. Дождь препятствует видимости объектов дальнего плана, что хорошо показывает воздушную перспективу. Также метель, туман и тому подобное. Все это разные явления и по-разному изображаются на картинах. Вывод о изучении предмета по фото и репродукциям картин. Не стесняйтесь копировать с репродукции понравившихся картин. Оригинальные полотна в музеях доступны не всем. Просто изучайте, анализируйте работу автора и то, что получилось по любым источникам, который нам доступен. Мы, художники-любители, можем идти любым путем к достижению своей цели. Кто запретит? У маршака есть прекрасные четверостишья или эпиграмма. К искусству нет готового пути. Будь небосклон и море только синие, ты мог бы небо с морем в магазине, где краски продают, приобрести. Шикарная четверостишься, говорящая обо всей живописи. Не ищите готовых путей, ищите методику, и у других подсматривайте лишь только технику. Даниэль Вандерпутен, тоже любитель, без образования в живописи. Тем не менее, вдохновленный лучшими пейзажистами голландского романтического периода, нашел свой стиль именно через копирование. Друзья, желаю всем творческих успехов и до новых встреч. Информация для желающих приобрести полуметражную версию мастер класса В полуметражном фильме подробно рассказывается и показывается весь процесс написания данной копии. Фильм разбит по сеансам. Особое внимание уделено палитре которая состоит всего из трех цветных красок. В архив фильма вложены картинки для примера по каждому сеансу. Картинка оригинала для распечатки и перевода на холст. Для желающих приобрести полную версию, связь по электронной почте. Реквизиты в описании под видео.